Очень важная информация для всех вас, друзья, кто планирует инвестировать средства в недвижимость Дубая. Застройщик МИРАС, государственный застройщик Дубая, объявляет о старте новой очереди продаж своего проекта Централ Парк. Именно здесь, на Сетеволке, где я сейчас и нахожусь, это один из их прежних корпусов уже строящихся, стартуют новые корпуса. А самое главное, в этот проект люди выстраиваются в очередь, чтобы просто взять свой лотерейный билетик на право выиграть квартиру. И большинство, подавляющее большинство, не получает такой возможности. Потому что цена и качество сильно перекошены в сторону вашей выгоды. Потому что государство в, в Эмиратах... Сдерживает рост цен Уже давно спрос вырос На такую недвижимость Но цены не позволяют повышать У Bedroom всего лишь 1 миллион 570 тысяч дирхам Вот здесь, в этом прекраснейшем месте Напротив Бурж-Халифа Посмотрите Здесь уже культовые места и Кварталы Сити Волк Я по ним сейчас чуть-чуть прогуляюсь И конечно проедусь и покажу вам что, что же, как все выглядит сейчас этот район на своем кабрике? Уже закрепил камеру. Ну что, вы готовы, друзья? Тогда с вами Даниил из города Мечты и погнали! Вот что такое CityWalk. Посмотрите, это тот же Мирас, построил, сдал поочередно, несколько лет назад началось строительство этого проекта. Но здесь, посмотрите, много бетона. Бетона, вот этой плитки, нету, зелени, да, красивые кварталы, огромное количество пешеходных зон, то есть это малоэтажная застройка, чего нет, в Дубае не было до этого. Здесь же одни небоскребы строят. И что толку? Ты приехал на машине, запарковался и все, ты туда никуда не выйдешь из этого небоскреба практически. Мало прогулочных зон. И вот начались такие проекты, как CityWalk, но следующий шаг – это единение с природой. Мы хотим жить в зелени, мы хотим, чтобы парк был прямо у нас во дворе. И Central парк соответствует как раз этой концепции. Вот там, за этими корпусами, будет разбит огромный зеленый парк. Сейчас там справа, кстати, находится э, зоопарк, забыл как называется такой зоопарк многоэтажный в одном здании. Я снимал там видео, будет ссылочка в описании, здесь подсказки. Итак, друзья, а, вон же Green Planet. Green Planet, видите, как знаково. Прямо вот на территории, на одной территории с зоопарком здесь будет разбит огромный парк с водоемами, с прогулочными зонами, с кучей зелени прямо у вас во дворе. Вот в чем заключается востребованность проекта. И все это ну, почти в шаговой доступности от Бурдж-Халифа, а напротив, с другой стороны, там побережье, там пляжи. То есть это посередине между даунтауном, самым центром Дубая, и пляжами с прекрасной логистикой выезды в разные стороны на шейхзей сразу несколько выездов здесь никогда не бывает пробок здесь кстати, находится coca-cola арена проводятся э, различные соревнования концерты в общем место очень движевое а там прямо вот где эти корпуса там находится мол э, под открытым небом то есть вы идете и бутики слева справа как улочки то есть европейский стиль то есть кусочек э, европейского стиля жизни перенесен в дубай и здесь он еще будет сдобрен зеленью и парками. Вот что может быть прекраснее, друзья? А прекраснее может быть не просто купить эту недвижимость, а еще и хорошо на ней заработать. Вы можете заработать либо 40% годовых на перепродаже этой недвижимости, а такая рентабельность происходит за счет того, что вы вкладываете лишь часть суммы, вы вкладываете 40%, после этого перепродаете. В этом проекте у застройщика почти никто из желающих купить ничего не может, лишь малая часть, но э, зато люди потом ищут, прям охотятся за вариантами на вторичке, поэтому уж если где и легко перепродать э, квартиру, так это в таких проектах. Э, либо вы можете э, получать пассивный доход от сдачи в аренду. Ваша рентабельность в таком случае составит свыше 12% годовых Происходит такая высокая рентабельность А это для сдачи в аренду в долларовой зоне очень высокая рентабельность Происходит за счет эффекта низкой базы То есть за счет удорожания проекта в процессе строительства Как минимум на 40-50% Вот такая математика Все это слишком радужно, можете подумать вы И будете правы почему-то, есть есть подвох на самом деле это настолько ликвидное, рентабельное вложение, что сюда реально выстраиваются очереди Я не занимался этими проектами, по, по, ну до этого не пиарил такие проекты по одной простой причине Ну ты придешь сюда клиента, а получишь квартиру там, с вероятностью 10 или 20%, процентов, то есть это какая-то лотерея То есть я не игрок, а как бы я занимаюсь работой по подбору классных вариантов, а здесь это нужно просто рассчитывать на фортуну но именно сейчас у меня есть классное предложение от одного инвестора, кто заходит на крупную сделку, который планирует выкупить несколько этажей и на этапе сразу же, на этапе заявки на сделку, он ищет инвесторов, так инвесторов. Ну, короче, он готов вам переступить квартиру сразу же. Это как бы детали сделки мы проговорим с вами индивидуально. Факт в том, самое главное в том, что вы можете сейчас зайти туда, можно сказать, что вне конкурса по цене застройщика, без наценок. То есть ваша задача просто купить свой бюджет. Вы можете придавать на любые юниты. Цена, повторюсь, One Bedroom 1 600 000 дирхам, Two Bedroom 2 600 000 дирхам, Three Bedroom 4,5 уже, там такие очень большие такие планировки. Я думаю, что однушка-двушка будет оптимальной для быстрой перепродажи. Если вы хотите для себя, то, конечно, можно больше почты рассмотреть. В общем, пишите мне, какой юнит вас интересует, но самое главное, успейте сегодня или завтра, нам нужно с вами достичь договоренности, потому что 31 числа, во вторник уже происходит конкурс, и вы уже должны к этому моменту внести свой expression of интерес. Вот такая система. Так, в машине вместе со мной Рамиль, а мы стартуем, как и обещал, сделаем а, кружочек здесь по району а, Сити -Волк, а, чтобы вы ну, в целом пропитались, прониклись духом, оценили. А Рамиль, мой коллега, Рамиль. Да, всем привет, меня зовут Рамиль, я коллега Даниила. Да. И Рамиль, что самое главное, всегда выручает мне наличкой. А у него там своя специализация, назовем это так. И когда вы, друзья мои, клиенты, ну, ко мне обращаетесь, что надо срочно забронировать, а как, как, карточки нет иностранной. Что, по свифту никто не будет ждать от вас брони или экспрессионов интерес. Я звоню Рамилю, он привозит бабки, любую сумму на любой адрес, и вы просто переводите эту сумму на, э, на карту, короче говоря, и мы решаем вопрос прямо в моменте, я все фиксирую на видео. Э, я говорю регулярно об этом, посмотрите, какой вид. Бурж Халифа, Кока-Кола Арена. А, Рамиль, это же твоя тема сейчас, да, чтобы зайти в Централ-Парк сейчас гарантированно. Это вот Рамильевский инвестор заходит туда на большую сделку, и вы можете просто присоседиться, правильно, Ну да, то есть мы берем объем. Вот. Вообще, чтобы вы понимали, в централ парке будут разыгрываться 180 квартир Интересантов на данный момент порядка 10 тысяч человек зарегистрировалось Понятно, что квартир хватит не всем, ну, и, и желающих, не всем И желающих приобрести будет много, и соответственно есть возможность практически сразу же перепродать с наценкой 10%, а если перер... в перерасчете 10% на вложенные средства, то это порядка 40% получается Цикл сделки где-то месяц-два месяца ориентировочно, и этот тот э, застройщик, который строил Blue Waters, э, можете даже сейчас посмотреть дома, при, в принципе, плюс-минус в таком ну, же стиле. Холвик в топ-3. А они же еще этот мирас, как Холвик сейчас стал, они объединились и стали, вообще там, наверное, на втором месте после Ямара, они сейчас, скорее всего, правильно? Да, они достаточно крупные. Они, помимо того, что э, достаточно крупные, они строят э, сегмент, то есть премиум, люкс э, апартаментов. Да, у них хорошая отделка, у них по сравнению с вот даже на эти проекты, по сравнению, даже внешне, как они выглядят, даже фасады взять, гораздо интереснее сделаны сами проекты, ну вот самый примитивный, на мой взгляд, это у Имара, конечно, это uh -huh. ну вот самые... Да, у них там очень колоссальные вот эти проекты, как они вот целый район готовы застроить сами ага. со своей инфраструктурой. Но сами дома, ну, очень примитивные. Не заморачиваются. Вообще не заморачиваются ни о чем. Просто. Мираз, они компания поменьше, они заморачиваются побольше. Да, <laughs> да. Как всегда. Вот, но здесь, как бы, когда вы меня спрашиваете, во что вложить, деньги и я вам предлагаю ну как вариант на ваш бюджет да какие-то проекты там ну с учетом локации и застройщика это может быть э, где-то подальше компания неизвестная вот здесь все топовое топовая локация топовая компания вы входите получаете гарантированный доход ничем не рискуете скажи как будет оформляться эта сделка с учетом что вы там заходите на объем это уже будет как переуступка идти нет это будет от застройщика payment план от застройщика полностью то есть абсолютно все будет от застройщика а как заходить будем payment мы план, будем то есть как, план рассрочки имеется в виду что он будет такой же как для обычных. обычного покупателя да. и вы когда будете переступать после уплаты вами 40 процентов ваша рассрочка переносится также на вашего покупателя то есть он продолжает платить payment план так же как и вы бы это сделали да и помимо то есть если говорить откровенно да мы будем заходить э, самые первые и выбирать э, самые лучшие квартиры то есть это уже точная информация поэтому так да доступны все типы юнитов в однушки двушки да трешки, все, можно любой да? да. все-таки сколько нужно экспрессионов интерес 37 тысяч дирхам это 10 тысяч долларов и нужно будет доплатить чтобы тотал был 24 процента в течение одной недели то есть в течение недели нужно добить до первоначального взноса? Да, 24% 20% правда. плюс 4 DLD, которые, естественно, сразу подсчетятся. Да, да. Все, друзья, кто искал выгодный вариант под инвестицию, эти длинные светофоры, Дубайские Да, да Это кошмар Можно стоять здесь минут 10 Хотел вам показать э, район, а показал только два светофора Пока мы с вами все это обсуждали вот, Давайте, давайте проедем хотя бы пару поворотов Покажем, вот как раз на Как тебе тачка? Тачка просто заряжена любовью да, Дубайской но, думай, Ты еще ее не почувствовал особо. Ты еще не почувствовал но блин, я уже кайфую вот Coca-Cola-арена слева от нас. Мы сейчас как раз... Эх, ладно, мы разберемся сейчас здесь. Друзья, пишите срочно, не ждите. У вас буквально один день на реакцию. Но это, наверное, то, что многие из вас ждали. С вами Даниил из города Вечты. Мой друг и коллега Рамиль. Всем пока. Всего доброго.